Приветствую вас, мои родные и любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для водолея. Эта неделя, особенно ее первая половина, может принести нескончаемые хлопоты как на работе, так и дома. За это время вы не раз будете готовы взорваться, выйти из себя, и только присущая вам сдержанность не позволит этого сделать, и терпение принесет свои плоды. Уже начиная с четверга ваши новые проекты получат дополнительный толчок, и вы еще на один шаг приблизитесь к своей цели – нет худа без добра, и что бы ни происходило, все однозначно окажется к лучшему. Поездки и командировки позволят улучшить ваше благосостояние, а выходные хорошо бы побыть в одиночестве или в окружении только самых близких друзей. Что же на любовном фронте у водолеев? Начало недели обещает быть весьма активным, однако времени для личной жизни практически у вас не будет. Зато у вас появится возможность компенсировать этот пробил в выходные дни, которые вы просто обязаны провести в компании своего избранника. И, конечно же, финансовый прогноз. Понедельник могут удачно пройти деловые переговоры. В среду будьте осторожны, не берите крупных кредитов. Материальное положение заметно улучшится. Это очень порадует вас. И, возможно, у вас появится еще достаточно новый и достаточно мощный источник дохода. Поэтому, мои дорогие, еще что хотела бы добавить. У водолеев на этой неделе повышаются шансы для карьерного роста и увеличения уровня доходов в принципе. И если вы не занимаете руководящих должностей, то можете рассчитывать на благосклонность начальника. Отношения с начальством могут стать более доверительными, вам могут э, дать поручения, с которыми вы достаточно легко справитесь и тем самым получите существенную прибавку к зарплате. Также возможна поддержка со стороны влиятельного покровителя. И вы можете найти дополнительные источники доходов в виде работы, может быть, на полставке, может быть, по совместительству или удаленно. Еще Водолеев хотела бы предупредить вот о чем. У полиции могут быть к вам вопросы, поэтому прежде чем сесть за руль, проверьте, все ли документы вы взяли, страховой полис и, в принципе, вот во избежание неприятностей с а, представителями а, этой органа органа этой власти, Поменьше садитесь за руль на этой неделе. С вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей, мои родные. Если вам полезен наш прогноз, нажимайте лайки. Если вы хотите, чтобы ваши друзья так же, как и вы, могли сверять свой путь с нашим прогнозом и получать своевременно полезные рекомендации, делайте максимальный репост во все соцсети, чтобы они могли его увидеть. И чтобы вы всегда были в курсе выхода нового прогноза или другого полезного видео от нас, подписывайтесь на наш канал, обязательно включайте колокольчик, потому что только так вы будете получать оповещение. Ну что, мои дорогие, на этом я говорю вам до свидания, до новых встреч в следующем видео. С вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей, и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для Водолеев. Пока-пока!